Народ, всем здорово, это новый эксперимент на моем канале. В комментариях мне написали кинуть самых лучших игроков английской премьер-лиги в самый худший клуб Англии. Я выбрал клуб Вимблдон. Он имеет одну звездочку, играет во втором английском дивизионе. Ну и накидал, соответственно, лучших игроков английской премьер-лиги. Стартовый состав выглядит следующим образом. На воротах Алисон. Алисон. Не знаю, кого я поставить: Эдерсон или Алисон, пусть стоит Алисон. Конселла Ван Дайк, Диас, Александр Арнольд, Казимира, Канте де Брюйне, Салах Роналду Сон самые высокорейтинговые игроки у нас в стартовом составе. Задача на этот эксперимент сделать из самого худшего клуба английской лиги в самом лучшем выиграть за него английскую премьер-лигу, выиграть Лигу Чемпионов. Ну, и чтобы не затягивать. Давайте сразу же стартовать. Итак, мы сразу ставим отметочку на 29 июня 2023 года. Концовка первого сезона. Начинаем мы ее проматывать. Ну и я включусь уже в конце первого сезона. Посмотрим, чего сможет добиться наша команда. Итак, вот и подошел наш первый сезон к концу. Давайте посмотрим, что мы смогли выиграть и смогли были вообще так руководство недовольно интересно почему результаты результаты мы на первом месте 113 очков у нас у второго места 80 разрыв просто неимоверный так давайте посмотрим как в кубках кто сыграл emirates Cup. что здесь у нас здесь у нас эвертон с челси мы вообще участвовали в этом турнире или нет? Вот в чем вопрос. Да, так получается, мы лица обыграли. и в пятом раунде мы проиграли Остинвилле. Хотя таким составом проигрывать Остинвилле, но ну, это серьезно. Так, Карабау Кап. Я надеюсь, хоть какие-то кубки мы еще смогли взять. Здесь Вест Хэм забирает кубок в матче против Манчестер Юнайтеда. В полуфинале нас нету. В четвертьфинале мы проиграли Саутгемптону по пенальти. Имея такой состав с лучшими игроками Премьер-лиги, мы мудряемся проигрывать. Я, ладно, там понимаю Манчестер Сити, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, но не, но не остановил Саутгемптон. Папа Джон стrophe. Здесь мы забираем его, отлично, 3-2 в матче против Дерби Каунти, но все равно как-то нету уверенности в команде, ну типа 3-2 против Дерби. Роналду, Сон, Салах, Дебрюйне и вся остальная там наша банда пропустила 2 Дерби. Так, плей-офф Лига 2, но это нам не интересно, здесь Мэнсфилд Таун, что еще можно? Давайте посмотрим, кто выиграл суперкубок. Айнтрахт выиграл суперкубок у мадридского Реала. Да-да, вот интересно. Лигу чемпионов у нас выиграл Реал Мадрид, обыграв Челси 3:1. Лига Европы, кто взял? Лигу Европы взял Лион в матче против ПСВ, но ну, Лига Конференции на последующих в довольно интересном матче Рома Тоттенхэм Тоттенхэм все же одерживает свою победу и выигрывает хоть какой-то трофей. К еще интересуют э, бомбардиры наши. Лучшим бомбардиром лиги становится Риат Морес. Это довольно интересно, с учетом, что у нас есть Роналду, Сон, Салах. Но лучшим бомбардиром становится именно Морес. По голевым пасам лучшим становится Сон. За 38 матчей он отдал 11 голевых. По сухим матчам тут Давид Дехея. 10 сухарей у него. Но все равно на первом месте наших ребят нету. Так, и давайте еще посмотрим, кто какие рейтинги сейчас у нас имеют. И вообще, кто... Кто у нас еще здесь играет так роналду уже 88 мы его садим на банку и выпускаем эрлинга холланда почему-то у нас ребята много по минусам абамьянг 80 чего он за, он за сезон до 80 скатился он был же 85 Тиаго Силва тоже уже 80, но этот хотя бы возрастной уже, 38 лет. Но Абами Янг, я вообще не ожидал от него такого. Так, ну и в принципе, наверное, на сезон останется у нас еще состав такой же. Наверное, теперь дадим шанс Эдерсону сыграть. Пусть он этот сезон стоит, а не Алисон. Ну и попрокачивались Диас, видим, прокачался Канселла, Арнольд. Эдерсон, Алисон, Холланд уже 90. Ну и вот таким составом мы пойдем смотреть второй сезон, как отыграет наша команда. Мы уже поднимаемся в первую лигу. Ну и надеюсь, все у нас там сложится хорошо. Так, у нас тем временем Жоржинья уходит. Не знаю почему. Может у него контракт закончился. Ладно, посмотрим. Надо... Не забудь продлить, кстати. Хорошая идея это попродлевать контракты, чтобы от нас никто не уходил. Так, зайдя в состав, я увидел то, что у нас забрали Канте и забрали Салаха. Надо сейчас срочно продлевать всем контракты, блокировать все предложения. Надо вернуть Салаха с Канте. Это некрасиво. Да, вот мы видим, Жоржини у нас, оказывается, переходит в арсенал. Трансферное окно. Ладно, на Жоржине в принципе Нам все равно Пусть уходит, нам самое обидное это Канте Но непонятно в какой момент Он нас покинул Потому что по поводу Жоржини Тут хотя бы пишется А Канте даже в списке нету Так, давайте пока найдем Где находится Канте и Салах Интересно, по крайней мере Куда они перешли Голоканте Свободный агент, ага Получается, просто у него закончился контракт. Хорошо, что его еще никто не подписал. Забираем мы его обратно себе. Сразу же ищем еще Салаха. Так, Мухаммед Салах. Также самый свободный агент. Сразу же мы их подписываем, потому что мы ну, без них лучшая команда, точнее лучший состав английской премьер-лиги. Ну, я не представляю себе. Так, ну и теперь их можно снова быстро включать в стартовый состав. Очень повезло тем, что когда у них заканчивался контракт зимой, что их никто не успел переманить на свою сторону, какой-нибудь из клубов, потому что было бы намного тяжелее сейчас подписать их заново. А так Канте и Салах у нас снова будут играть в старте. Так, но я не буду медлить, сразу ставлю отметочку в календаре на 30 мая или 29 в общем на концовку сезона ставлю отметочку я. ну и включусь когда сезон уже будет подходить к концу будем смотреть смогли ли мы что-нибудь выиграть где в принципе участвовали надеюсь мы нигде не вылетим потому что нам нужно забирать просто все где мы участвуем итак 29 мая Концовка второго сезона, да, в июне матчей больше нету, отыграли мы последний матч 0-0. Смотрим, во-первых, как руководство, такая же самая оценочка, риск у нас какой-то есть. По поводу чемпионата, первое место, 11 очков, второе место Барнсли, 88, 3 поражения у нас, 34 победы, 94 забитых гола, 43 пропущенных. Результат хотелось бы лучше. Это еще такие чемпионаты, когда наша команда должна показывать себя. Emirates Факап. Смотрим сразу же, кто у нас чемпион. Манчестер Сити в финале с Саутгемптоном играли. Саутгемптон, кстати, походу неплох, если они в прошлом сезоне выбили нас. А сейчас они в финале уже кубка были. Так, а мне интересно, где мы. А мы вылетели как раз от Манчестер Сити в пятом раунде так же самое, как и в прошлом сезоне так сразу же смотрим карабао кап я надеюсь мы хоть за какой то турнир смогли зацепиться точнее кубок здесь Тоттенхэм выигрывает у вотфорда мы хоть выступали где то в четвертьфинале нас не было ой боже мы во втором раунде престону проиграли вот это я понимаю состав из лучших игроков английской премьер лиги проигрывает Престону. Ну, а как ты хотел? Все, по чесноку. Трофе, давайте хотя бы его. Здесь тоже мы не выиграли. Мы хотя бы участвовали. Я пока... Я нас увидел уже. Лейтон Ориент 03 разгромил наш клуб. Но это непонятное что-то вообще. Как можно с таким составом так плохо отыгрывать во всяких этих плей-оффах, кубков? Смотрим, кто выиграл Суперкубок. Реал Мадрид опять 2-1, проигрывает Суперкубки. Теперь их обыграл Леон. Лигу чемпионов взял Атлетика Мадрид в финале против ПСЖ. Так, Лигу Европы у нас тем временем берет Интер. В матче против Вилья Реала. И Лигу конференции берет у нас Реал Соседат в матче против Лацио. Хорошо. Теперь мы смотрим э, наш состав. По составу мы видим Сон 92, Холланд 91, Салах 90, Дебрюн 92, Канте 89, Казимира 89, Канцело 91, Вандайк 91, Эдерсон 91 ds 91, Александр Арнольд 90. Очень хорошо развивается наша команда. Так, но ну мы завершаем сезон. Также не вполне удовлетворены результатами нашего клуба руководства. Да, понимаю, никаких трофеев мы не взяли, кроме первой лиги. Но зато мы переходим уже в чемпионшип. Ставим мы отметочку в календаре на последний день сезона. Но я включусь уже, когда... Будет срок подходить И посмотрим, чего мы смогли добиться А вот это экстренное включение К сожалению, информируем о решении совета директоров Уволить вас с должности главного тренера клуба Совет директоров не уверен в вашей компетентности Вот это интересно Это очень интересно За что нас уволили? Только старт сезона был Тут с нами расторгают контракт. Возможно, стартовали мы не очень. Ладно, мы пойдем тогда... Ну, в принципе, у нас вариантов немного. Пойдем в чемпионшип играть за Ноттингем Forest. Так, повторюсь который раз. Ставим отметочку мы на конец сезона. 29 июня. Примерно к этому периоду я подключусь. И посмотрим, на, как Вимблдон смог сыграть. Ну и заодно глянем, как Ноттингем Forest... Без никаких вложений, без трансферов Без перестроек будет отыгрывать Этот сезон Итак, очередной сезон подошел у нас к концу Посмотрим, как справились наши команды За Ноттингем Forest Даже не показана никакую Шкалу Плей-офф э, Чем мы победили Получается, мы выходим В Премьер-лигу Заняли мы четвертое место И посмотрим Вимблдон, да Вимблдон у нас занял второе место, Бренфорд первое, 110 очков у Бренфорда, 99 у Вимблдона, Ноттингем Форес занял 95. Я, конечно, думал, что начиная с чемпионшипа у Вимблдона смогут начаться уже не, ну, некие проблемы, но я не ожидал, что настолько все-таки состав у... Вимблдона с Холландом, Соном, Салахом, а по итогу... Ну, по итогу они просто обсираются. Он ну, здесь хотя бы в Эймре и Цфакап, хоть в полуфинале вылетели. Уже хоть что-то. Карабаокап у нас выиграет Челси. Здесь Вимблдон даже непонятно где участвовал. Так, Ноттингем Форс отлетела Челси, а Вимблдона Вимблдона даже здесь нету. Вимблдон от Миддлсбро вылетел в, во втором раунде, как и в прошлом сезоне. Во втором раунде выиграл, вылетел Вимблдон. Здесь в плей-офф чемпионшипа Ноттингем Форест побеждает Суперкубок Атлетика, выиграет У Интера, Лига чемпионов УЕФА. Реал Мадрид выигрывает у Наполи. Лига Европы, Порту у Аталанты, и Лига Конференции у нас выигрывает и Герта Берлин у Френсуварыш, или как-то так называется данная команда. Так, ну а я предлагаю тогда начать следующий сезон. Это, конечно, очень долго все мотается, несколько часов, наверное, уже записываю. Но эксперименты есть эксперименты. Я надеюсь, хоть кто-то их посмотрит и поддержит, чтобы я не зря тратил свое время на все это. Так, снова экстренное включение. У нас вы уволены. Увольняют нас с поста главного тренера Ноттингем Фореста. Не получается эксперимент. Я думал, все будет довольно лучше, что мы сможем спокойно играть за вимблдом но благо то что предлагает контракт бёрнли клуб тоже с премьер-лиги в очередной раз нас увольняют теперь нас удали... увольняют с главного поста бёрнли дали на буквально пару месяцев мы не смогли по выйти из зоны вылета и с нами расторгают контракт посмотрим кто кто еще захочет нас купить? И Ноттингем Форест, который выгнал нас два месяца назад, хочет снова подписать нас. Ладно, мы принимаем это, хотя бы клуб еще из премьер-лиги. Так, мы посмотрим результаты. Бернли так же само на последнем месте. Ноттингем 19 все идет стабильно. Вест так также само в зоне вылета. Вот это, конечно, сильно. Не ожидал я такого от Вестхэма. Манчестер Юнайтед 12 Бренфорд 11 Арсенал 10-й. Девятый Кристал Пэлас Ливерпуль, Саутгемптон, Вулверхэмптон. Остановила уже пятая. Тоттенхэм четвертый. На третьем Манчестер Сити, на втором Вимблдон и на первом идет уже Челси. Да, закончился у нас сезон. Получается отлично. Вимблдон идет на втором месте. Это Лига Чемпионов уже. Так промотал я уже окончательно до последнего дня в этом сезоне. Результаты у нас никаким образом не могли поменяться. Бёрнли, Ноттингем и Вест Хэм вылетают. М -м, Вимблдон занимает второе место. Это есть хорошо. По поводу того, как мы будем действовать дальше, я решил то, что ролик разделится у нас на две части. Это будет первый ролик, он заканчивается как раз на моменте, когда Вимблдон занимает второе место в премьер-лиге. А следующий ролик уже будет посвящен Вимблдону в Лиге Чемпионов, как он себя там проявит, чтобы просто и контента было больше на канале, но чтобы хронометраж ролика не выходил сильно большим. Ну и тем самым подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм, ссылка в описании, там э, все новости из мира фифы, Ultimate Team, самыми первыми сможете узнавать о выходе новых роликов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, новая серия экспериментов, продолжение The Wimbledon уже не за горами, но я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, еще раз поставьте лайк, прокомментируйте может кто-то подкинет еще какие-то идейки ну и всем пока